продолжаем нашу серию ответов на вопросы сегодня у нас замечательный вопрос такой даже не вопрос, а как крик души звучит он так я боюсь что моя жизнь работа дом дом работа не изменится я я отвечаю на вопросы только с, с колокольни своего опыта да не не по книжкам сижу отвечаю а вот то что в моей жизни было такое или не было было моей жизни такая ситуация когда я понял что я как робот стал, и моя жизнь превратилась, заработай деньги, поешь, снова заработай деньги, поешь, снова заработай деньги, поешь. И я понял, что я, я рожден не для этого. Возьмите ручку, запишите. Бог создал меня не для того, чтобы я тяжело трудился, чтобы кушать. Вы, мы, я, ты созданы для другого. И э, как вы живете, это ваш выбор. Вот вы решили жить дом работа, дом работа и живете. И если вы решили, что это не изменится, это не изменится. А если вы боитесь, что это не изменится, то вы еще туда энергию своего страха вливаете, это вообще никак не может измениться. Что делать, чтобы это изменить? Я уже много раз говорил, повторю вкратце, нужно решить, а как ты хочешь жить. Вот я однажды решил, что я больше не хочу 7 дней работать, 2 отдыхать, а я хочу наоборот. 7 дней. Я не, не, неправильно говорю, 5 дней работать, 2 дня отдыхать, а я хочу наоборот. 2 дня работать, 5 дней отдыхать. Прошло, наверное, полгода или год. Сейчас уже точно я не могу сказать, даты не помню. Но прошло не так много времени. Что такое полгода? Посмотрите на свою жизнь, да? Прошло полгода. Это вот мы приехали из Таиланда. В начале февраля, а сегодня уже конец мая. Полгода пролетело вообще, пь, вообще не слышно и не видно, да? Но я вот помню, что через некоторое время, примерно через полгода, ну, может быть, что-то около года, моя жизнь изменилась кардинально. Я вам честно признаюсь, было нелегко, вот прям нелегко, но я ни разу не голодал, моя семья ни разу не голодала, у нас... Были такие, если я тогда снимал квартиру в Москве, у меня были ситуации, когда вот день в день у меня не было денег заплатить за квартиру. Но на следующий день или через день я всегда платил за квартиру. То есть деньги были, не было каких-то знаний, не было каких-то умений, не было каких-то технических возможностей, но прошло какое-то время, и я научился, и достиг всего этого. То есть я между своим желанием и той жизнью к которой я стремился прошло не так много времени тут вопрос насколько тебе это нужно я понял тогда вот тогда в то время я понял что мне это нужно вот реально ну сто процентов я должен жить по-другому не то что я там хочу или не хочу боюсь или не знаю или верю или не верю это все наша это, Иногда помощника, иногда не помощник, все это в голове происходит. А вот что ты решил и что ты сделал, это совсем другой вопрос. Я решил, я сделал, я уволился с работы, я ушел в никуда, я начал заниматься фрилансом, я вообще начал заниматься делом, которое никогда не делал. То есть я учился и тут же это воплощал, работал. Первого клиента я нашел, ну вот, наверное... Месяца четыре у меня ушло на подготовку, на развитие, на, я помню, я сделал первый сайт свой и сидел так, знаете, белый экран, и я так сидел, смотрел на него и не знал, что делать с этим белым экраном, потому что просто не умел. Я решил, что я буду один раз в день выкладывать у себя на сайт какую-то притчу или историю, или анекдоты, или картинку, ну что-то буду выкладывать, пока не знаю, что выкладывать. И вот прошло несколько лет, у меня спрашивают, сколько человек у меня работает на сайте. Нисколько. У меня там несколько тысяч постов, много тысяч постов. И люди думают, что это делала целая команда. На самом деле нет, это просто я заходил один раз в день, ну иногда два раза в день, иногда бывало, что что-нибудь интересное попадется и по три раза в день, но иногда вообще ничего не выкладывал. То есть... Не умея делать ничего, я учился и делал. Вот сейчас прошло несколько, ну сколько-то там, примерно 15 лет, да? И у меня все это получается легко, и люди говорят, ну ты что, конечно, ты живот. А как же я этого никогда? У меня такое, ты что, не, не может получиться? Получится, если тебе это надо, и ты начнешь это делать. Вот у меня есть ученица, она еще... Тоже сейчас уже сроки не помню. ну наверное, год назад она еще вообще не понимала, что такое продвижение что в интернете, что такое инстаграм и так далее. Сейчас она уже которые курсы проходит и шлепает в инстаграме клиентов одного за другим. Вам что мешает? Поменять свою жизнь. Первое. Желание есть, нет. Второе. Страхи работаешь, убираешь, не убираешь. Третье. Цели поставила, не поставила. Ну и четвертое. Насколько тебе это нужно и как будешь ты к этому идти да потому что некоторые люди говорят сейчас я начну бегать по утрам утром проснулся встал с кровати сел на кровать лег накрылся одеялом и на этом бег закончился вот это наверное людей ну как это правильно выразиться показывает кто чего стоит и кто чего достигнет я вот такой человек что я умею достигать но если не умею я иду учиться плачу за эти за это деньги и достигаю вот делали мы что-то, да? У нас не получалось, мы деньги заплатили, курс прошли, сейчас делаем, у нас получается. Все. Теперь у нас следующая задача. Можете меня поздравить. Я с сегодняшнего числа не буду говорить, с какого, пусть это будет тайно. Я теперь самозанятый человек, да? Есть сейчас такое новое юридическое образование налогоплательщика самозанятый. Сложно, трудно, ничего не понятно, ну и что? зашел узнал зарегистрировался теперь следующие шаги сделать это технически возможным в, в той сфере в которой мы занимаемся все я вам говорю обещаю сто процентов я это сделаю не сегодня так через неделю у меня все будет работать через неделю не получится пойду учиться научусь через три недели точно будет работать это мой подход к жизни если ваш подход к жизни, я боюсь, что моя жизнь не изменится, ну решите, кто вы. Вы, вот знаете, есть курицы, которых сейчас выращивают для убоя. Вот они сидят в клетках, у них эти когти въедаются, врастают в прутья, потому что они не двигаются в тесноте в этих клетках. У них есть одна задача, яйца нести, ну или вырасти, их зарежут на мясо. Вот. А есть другие, да, птицы, которые вольные летают, гнезда вьют, где хотят, корм себе добывают, где хотят, самцов там себе или самок находят, где, где считают нужным. Вот вы решите, кто вы. Курица, которая сидит в клетке, кто вас туда посадил? Или птица, которая вольна делать своей жизнью то, что хочет? И еще маленькая ремарка, там внутри и у тех, и у тех есть бог. Да? возможности силы дух душа ангелы ну еще что- то чего может быть не знаем и вот вы этим пользуетесь или не пользуетесь и все ответил я на ваш вопрос присылайте свои вопросы к нам на email иmail e на экране и хорошего вам настроения до встречи